Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такой замечательный узорчик из вытянутых петелек который отлично подойдет для вязания как аксессуара, так и кардиганчиков, каких-то свитерочков. Мне нравится этот узорчик, то, что он немножечко вот пружинит, как резиночка, и очень красиво этот узор смотрится именно от перехода с резинки на, скажем так, основной узорчик. То есть, смотрите, здесь в принципе в основе лежит резинка 3 на 2 то есть три лицевые, две изнаночные, которые постоянно чередуются между собой. Но при этом из трех лицевых мы будем вытягивать из центра петельки, благодаря чему будет такой вот образовываться красивый рисуночек в виде колосочка. Вот, конечно же, в принципе, узор достаточно простой. Вот, я думаю, что справится даже начинающий. И кому интересно, не забудьте поставить лайк и приступаем к вязанию. Для начала самым обычным способом я наберу число петель, кратное 5, плюс 2 петли для симметрии и плюс 2 петли кромочные. То есть я наберу 20 петель для узора. Это у меня получится в ширину 4 раппорта, плюс 2 петли симметрии, это 22, плюс 2 кромочные, то есть 24 петли. Самым обычным, удобным для вас способом. Первый ряд. Кромочную петлю снимаем, дальше вяжем 2 изнаночные петли, и 3 лицевые. Вот этот раппорт узора повторяем до конца ряда. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые. В конце ряда 2 петли симметрии у нас изнаночные, и последняя петля кромочная, также изнаночная. Разворачиваем и вяжем второй ряд. Второй ряд мы с вами свяжем по рисунку. Кромочную снимаем. Дальше видим, у нас идут 2 лицевые. Так и вяжем 2 лицевые. Так как я вяжу бабушкиным способом, я вяжу за дальние стеночки. Теперь 3 изнаночные. Так и вяжем 3 изнаночные. И так чередуем до конца ряда. 2 лицевые, 3 изнаночные. 2 лицевые, 3 изнаночные. В конце ряда у нас будут 2 лицевые петли симметрии. И кромочную петлю я буду вязать изнаночной. Третий и четвертый ряд мы с вами свяжем как первый и второй, то есть по рисунку. Кромочную снимаем и смотрим, у нас идут 2 изнаночные. Так и вяжем 2 изнаночные. Дальше 3 лицевые. Вяжем 3 лицевые. И так чередуем до конца ряда. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые. Петли симметрии у нас будут 2 изнаночные и кромочную петлю изнаночную. А с другой стороны мы с вами свяжем сначала кромочную петлю снимем. Далее по рисунку у нас идут 2 лицевые, так и вяжем 2 лицевые, 3 изнаночные. Над тремя изнаночными так вяжем 3 изнаночные, две лицевые, 3 изнаночные. Петли симметрии у нас 2 лицевые и кромочная петля изнаночная. В пятом лицевом ряду мы с вами начинаем формировать уже непосредственно сам узор. Кромочную петлю снимаем, дальше 2 изнаночные. Так и вяжем, 2 изнаночные. Теперь у нас с вами 3 лицевые петельки. И они у нас, скажем, провязаны вот такими тремя косичками вниз. Находим центральную косичку и отсчитываем четвертую петлю от спицы. Первая петля, вторая, третья, четвертая. Заводим рабочую спицу. И вяжем лицевую петлю сквозь эту петельку и хорошо вытягиваем. У нас получилась вот такая вытянутая петля из центральной косички. Дальше вяжем первую лицевую. Я вяжу за дальнюю стеночку, потому что у меня бабушкин способ. Если у вас классический, то вы вяжете за переднюю. Дальше вторую лицевую. То есть ту, из которой мы связали вытянутую петлю, косичку вяжем лицевой. И третью лицевую. Связали наши 3 лицевые, и у нас получилось вместо трех лицевых уже 4 петли. Первая вытянутая и 3 лицевые. Заводим спицу в эту же петлю, из которой вытянутая петля, и вяжем еще одну лицевую. То есть мы фактически сейчас сделали 2 вытянутые петли, петли по центру которых 3 лицевые. И хорошо вытяните вторую петельку, чтобы они у вас были одинаковые. И продолжаем дальше. 2 изнаночные и снова у нас три лицевые косички. Считаем от центральной четвертый ряд назад. Первый, второй, третий и четвертый. В четвертую петлю заводим спицу рабочую и вытягиваем вот такую вытянутую петлю лицевую. Дальше вяжем три лицевые петли, которые у нас есть по ряду. Первая лицевая, вторая и третья. Снова заводим спицу в ту же самую петлю, где мы вязали вытянутую. И вытягиваем еще одну лицевую петлю. При этом подтягиваем таким образом, чтобы у нас две вытянутые петли были одинакового размера. И продолжаем дальше. 2 изнаночные. И снова центральную косичку. 4 ряда назад. Петельку вводим в спицу и вытаскиваем вот такую вытянутую петлю. Дальше 3 лицевые вяжем по рисунку. И после трех лицевых сделаем с другой стороны такую же вытянутую петельку. Делаем их одинаковыми, не боимся вытягивать. Теперь снова у нас две изнаночные и делаем вытянутую петлю 4 ряда назад. Раз вытянутая петля, провязали 3 лицевые, центральные наши. И с другой стороны вытянули еще одну вытянутую петлю. И еще раз ее вот так вот хорошо подтянули. Петли у вас одинаковые. Дальше 2 изнаночные петли симметрии и кромочная петля изнаночная. Разворачиваем на изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем, дальше 2 лицевые. Так и вяжем 2 лицевые. Теперь у нас получается 2 вытянутые петли по центру, 3 изнаночные. Ниточку отправляем перед работой. Снимаем просто вот эту вытянутую петлю на другую рабочую спицу. Просто снимаем, не провязывая. Дальше вяжем 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Те центральные 3 лицевые петли. Теперь снова ниточка перед работой. Второй накид, вот этот наш вытянутая петля, снимаем на рабочую спицу, не провязанную. Повторяем. 2 лицевые. Ниточка перед работой. Снимаем вот этот первый наш вытянутый. Край. Теперь 3 изнаночные петли. Так и вяжем 3 изнаночные. Ниточка перед работой. И второй вытянутый край переснимаем на рабочую спицу. Эти петельки вытянутые мы не провязываем, а просто переснимаем. Повторяем. 2 лицевые. Ниточка перед работой. Первую вытянутую петлю пересняли. Дальше вяжем 3 изнаночные. Ниточка так и остается перед работой. И вторую петельку вытянутую пересняли. Повторяем последний раз 2 лицевые, вытянутая петля переснимаем, 3 изнаночные и 2 вытянутая петля переснимаем. Петли симметрии 2 лицевые, и кромочная петля изнаночная. В седьмом лицевом ряду кромочную снимаем, дальше 2 изнаночные по рисунку так и вяжем. Теперь для тех, кто вяжет бабушкиным способом, первые 2 петли, как у меня, вяжем вместе одной лицевой то есть вытянутую петлю и лицевую первую из трех мы вяжем вместе одной лицевой для тех кто вяжет классическим способом вам эти петельки нужно повернуть так чтобы вот эта вытянутая петля была у вас сверху и провязать вместе с первой лицевой петлей теперь вяжем центральную лицевую и теперь так как я вяжу бабушкиным способом нам нужно повернуть вот эти две петельки чтобы у нас вот это накид не накид, а точнее вот эта петелька была главная. Я снимаю сначала лицевую и вот так вот поворачиваю ее. Теперь вяжу за передние стеночки вытянутую петлю и лицевую вместе одной лицевой. У меня получается вместо пяти петелечек вытянутой, трех лицевых и второй вытянутой всего три петли. Как было изначально. Повторяем 2 изнаночные. Вяжем вместе за дальнюю стеночку нашу вытянутую петлю и первую лицевую вместе одной лицевой. Центральную петлю лицевую вяжем лицевой. И дальше меняем направление вот этой третьей петли. Разворачиваем дальней стеночкой вперед. И за переднюю стеночку вяжем 2 вместе петли вытянутую и третью лицевую вместе одной лицевой. Повторяем 2 изнаночные вместе за дальнюю стеночку вяжем лицевую и вытянутую петлю вместе одной лицевой центральную лицевую так и вяжем лицевой и дальше дальнюю стеночку 3 лицевой поворачиваем вперед и вместе с вытянутой петлей вяжем вместе одной лицевой петлей 2 петельки повторяем четвертый раз 2 изнаночные за дальнюю стеночку вяжем вытянутую петлю и первую лицевую вместе одной лицевой 1 лицевая, и дальше разворачиваем дальней стеночкой третью лицевую и вяжем вместе за переднюю стеночку 2 петли вместе 1 лицевой. 2 изнаночные петли симметрии и кромочная петля изнаночная. Восьмой ряд мы провяжем с вами по рисунку. Кромочную снимаем. Дальше у нас идут 2 лицевые. Так и вяжем 2 лицевые. 3 изнаночные дальше идут. Так и вяжем 3 изнаночные. Снова повторяем 2 лицевые, 3 изнаночные. 2 лицевые, 3 изнаночные. Ряд у нас закончится двумя лицевыми петлями симметрии и кромочная петля у нас будет изнаночная. Так все остальное вяжем по рисунку. Повернул полотно на девятый лицевой ряд, мы будем повторять с пятого ряда. Не с первого, а с пятого. И теперь с пятого по восьмой ряд мы будем все время повторять нужное количество раз до тех пор, пока мы не провяжем нужную нам высоту рисунка. Итак, повторяем кромочную и снимаем. Дальше идут у нас две изнаночные петли. Находим центральную косичку из трех лицевых наших. И в четвертую петлю 4 ряда назад вводим спицу и вытаскиваем вытянутую петлю. Дальше вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. И снова в ту же петельку вводим спицу и вытягиваем вторую вытянутую петлю. И у нас опять вместо трех лицевых 5 петель. Вытянутая, 3 лицевые, вытянутая. Повторяем. 2 изнаночные Ныряем на 4 ряда в центр, вытаскиваем одну вытянутую петлю, вяжем дальше 3 лицевые. 1, 2, 3. И в ту же петлю ныряем, вытаскиваем вторую вытянутую петлю. Хорошо подтяните вторую петельку, чтобы они у вас были одинаковые. Повторяем. 2 изнаночные. Дальше на 4 ряда назад вводим в центр Спицу вытаскиваем вытянутую петельку. Дальше 3 лицевые петли. 1, 2, 3, и ныряем в ту же самую петельку на 4 ряда в центр и вытаскиваем вторую вытянутую петлю. Хорошо подтяните ее, и последний у меня четвертый раз. 2 изнаночные. На 4 ряда назад в центр вводим спицу, вытаскиваем вытянутую петельку. Далее 3 лицевые. И вторую вытянутую петельку вытаскиваем отсюда же, с центра, и хорошо подтягиваем. Делаем их одинаковые. Две петли изнаночные симметрии и кромочная петля изнаночная. Дальше десятый ряд вяжем как шестой. Мы вот эти наши вытянутые петельки будем просто переснимать. Кромочную снимаем, дальше две лицевые вяжем. Ниточка перед работой. Переснимаем на правую рабочую спицу нашу первую вытянутую петельку. Дальше вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Ниточка перед работой переснимаем вторую вытянутую петельку. Повторяем. 2 лицевые. Пересняли первую вытянутую петлю, провязали 3 центральные изнаночные петли и пересняли вторую вытянутую петлю. 2 лицевые, пересняли первую вытянутую петлю, провязали 3 изнаночные и пересняли непровязанную вторую вытянутую петлю. И последний раз. 2 лицевые, пересняли петлю, 3 изнаночные, пересняли вторую петлю, 2 петли симметрии лицевые и кромочная петля изнаночная. Дальше у нас 11 ряд вяжем как 7. Кромочную снимаем, вяжем дальше 2 изнаночные и провязываем вместе вытянутую петлю и первую лицевую из трех одной лицевой петлей. Центральную лицевую вяжем лицевой. И теперь разворачиваем дальней стеночкой нашу лицевую, третью, и провязываем вместе за ближайшую стеночку одной лицевой петлей. Повторяем. 2 изнаночные. Вместе одной лицевой петлей вяжем за дальнюю стеночку лицевую и вытянутую петлю. Центральную петлю вяжем лицевой. Дальше меняем дальней стеночкой вперед и за ближайшие передние стеночки вяжем вместе одной лицевой вытянутую вторую петлю и третью лицевую петлю повторяем 2 изнаночные 2 вместе одной лицевой центральная лицевая поворачиваем дальней стеночкой и 2 вместе вяжем второй лицевой петлей с другой стороны и еще раз 2 изнаночные 2 вместе одной лицевой центральная лицевая Поворачиваем петлю и вместе вяжем одной лицевой. Две петли изнаночные симметрии и кромочная изнаночная. Изнаночный ряд мы с вами свяжем по рисунку, как сформируются у нас уже ряды. 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 петли лицевые симметрии в конце ряда и кромочная петля изнаночная мы с вами связали 12 рядочков то есть 2 раппорта в высоту один полный рапорт и один неполный рапорт теперь вы продолжаете вязать 13 ряд как пятый э, ряд то есть 5 ряда нашего там где вы будете провязывать 2 изнаночные и в центр нырять затем чтобы вытащить одну и вторую вытянутую петельку между ними всегда будет 3 лицевые то есть не забываем за это, и я думаю, что все вам осталось понятно. Самое главное, следите, чтобы равномерно вы вводили э, спицу, когда вытягиваете петельки, в четвертый ряд назад. То есть на спицу у вас один ряд, затем второй, третий и четвертый. И ровно в четвертый ряд на каждой центральной косичке, чтобы вводили, вытягивали петельки. И второе, чтобы у вас всегда была вот эта косичка ровненькая, такая вот колосочек, который образовывается, ровненький чтобы был то вытягивайте равномерно как одну петельку так и другую петельку на такую же высоту и тогда у вас будет красивая вытянутая такая вот колоскообразная косичка вот я надеюсь что у вас все получится конечно же потренируйтесь на образце а затем уже скажем вяжите большое полотно на изделие еще раз давайте я вам покажу чтобы кто не понял как продолжить пятый ряд 2 изнаночные, дальше находим четвертый ряд, В центр вводим спицу, вытаскиваем одну петельку вытянутую, 3 лицевые и вторую петельку вытянутую с другой стороны. Вот он наш первый рапорт. Дальше повторяем снова 2 изнаночные, вытаскиваем с четвертого ряда одну воздушную, одну вытянутую петельку, Три лицевые и вторую вытянутую петельку отсюда же. Вот они мы связали два рапорта ширину. Вот так вот продолжайте до конца ряда. Петли симметрии не забывайте, две изнаночные. И с другой стороны вы просто эти вытянутые петельки переснимаете непровязанными для того, чтобы не добавить количество петель в ширину. Если вам понравилось, обязательно не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Пока-пока!